Всем салют, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке три посылочки. С вами Владимир, и сегодня у нас на распаковке три посылки. Три посылки сегодняшние пришли на имя жены, так что особо-то я не знаю, что у них находится. Ну, давайте начнем с той, с которой знаю. Вот эта вот посылочка шла 24 дня. И здесь находятся стикеры. Оценена она, как я понял, в 10 долларов. Ничего себе, оценена в 10 долларов. Что же там за стикеры за 10 долларов? Все упаковано. Даже нет, это трешка наша. Трек номер, по-моему, не отслеживался, насколько мне сказали. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Что это за стикеры? Все посылочка пустая это вот такие вот наклеечки на ногти почему китайцы ценили их так дорого я не знаю здесь вот есть даже вот такая вот инструкция давайте я сейчас выну из упаковки и посмотрим что же это за наклейки такие дорогие тоже в 10 долларов Всё. обычные наклеечки обычные наклеечки есть вот такая вот инструкция по ихнему нанесению но стоят они, естественно, не 10 долларов Где-нибудь доллара полтора, не больше Все, передаем владельцу Идем дальше Вот такая вот посылочка Сказали, что шла 24 дня Фу, Что здесь я не знаю Мне не сообщили Значит, 50 центов она оценена Трек номер, опять же, не отслеживался Трек номер не отслеживался Давайте откроем, посмотрим, что тут у нас есть Пусто. Здесь у нас вот такие вот набор стразиков. Этих стразиков уже полдома в этих стразиках. Все стразики, стразики. Ну это ладно, женское дело. Вот такой вот набор стразиков. Посмотрите, тут есть и золотые, и серебристые, и черненькие стразики. В удобной баночке удобно доставать. У меня в такой же баночке. В такой же баночке грузило у меня лежат ну китайцы наверное, для всего приспосабливают такие баночки но очень удобно взял открыл какую тебе нужно достал и все вот такая вот удобная баночка кому интересно будет вконтакте будут фотографии ссылки все будет ссылки также будет под видео заходите смотрите а мы идем дальше дальше у нас вот такая вот посылка шла 32 дня все аккуратненько запаковано, все хорошо сделано. Здесь этот номер тоже не отслеживался. Давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь имеется. Здесь чего-то много всего. Так, пусто. Здесь вот такая вот визиточка. Визиточка с адресом, я так понял, магазина. Да, наверное, с в магазина. И чего-то 70%. О, ну не знаю. И здесь, здесь у нас, здесь у нас ленты. Ленты тоже для... Для ногтей. Для художественного украшения ногтей, так скажем. Вот смотрите, какие разные цвета. И здесь, значит, раз. Так, давайте вот так. Раз, два, три, четыре. Слиплись. Пять шесть, семь, восемь, девять, 10. наборчик из 10 лент фокус поймать, вот такие вот разные цвета набор из 10 лент все интересно, симпатично, отдадим заказчику дадим заказчику и посмотрим может быть сфотографируем как будет делать да, фотографии также будут вконтакте Заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось, пишите комментарии. Ну, на сегодня все. Такая вот небольшая сегодня распаковочка. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!